Привет всем! Планируя приобрести автопогрышку, покупатель надеется, что шини послужит ему несколько сезонов. А некоторые автовладельцы планируют эксплуатировать колесо не менее 5 лет. Чтобы облегчить к покупателю подсчет, производитель наносит на изделие такой параметр, как индекс износостойкости шин. Что такое индекс износостойкости шин? Многие водители просто не знали и не обращали внимания на многие характеристики покрышек. Та и самого индекса износостойкости на резине еще лет 15-20 назад не было. Теперь указатель есть на всех покрышках уважающих себе брендов и обозначают словом «Threadwear». Износ протектора. Индекс ThreadWare был разработан на Западе. Какую информацию содержит ThreadWare? В мире существует немало моделей шин и у каждого из них будет свой ресурс истирания. Обозначают запас износа устойчивости. Значение в цифровой величине. Например, ThreadWare 180. Но это не километраж, а лишь закодированное значение. 100 единиц Threadwear эквивалентник 48 тысяч километров. То есть, покрышка с указателем Threadwear 180 рассчитана на 86 400 километров до полного износа. Если, например, ThreadVR 400, тогда оно рассчитано на 192 тысячи километров. ThreadVR 400 означает в 4 разница большую длительность службы, нежели ThreadVR 100. А если вы очень аккуратный водитель, можно рискнуть и купить шину с большим ThreadVR, но длина тормозного пути увеличивается. И это можно скомпенсировать стилем вождения. Таким образом, автовладелец может руководствоваться с индексом износостойкости и планировать время, на которое ему хватит купленное колесо. Средвия является условным индексом, который показывает, насколько быстрее или медленнее испытываемая шина изнащивается при сравнении с испытательным образом. Стандартная шина имеет индекс износостойкости стоимости 100. Государством регламентируется цикл подобной проверки. Для начала берется контрольный образец, характеристики износа которого известны. Далее берется шина, которая в ближайшем будущем поступит в продажу. И в ходе длительных проверок на полигоне выясняется ее износостойкость. Еще стоит обратить внимание, что речь идет о полном износе. Вряд ли кто будет эксплуатировать шину до дыр. Поэтому указание значения производителя рекомендуется делить в уме на два. В результате от заявленных 48 тысяч километров остается практичных 24 тысячи километров. Еще одним нюансом при подборе шин является то, что высокий коэффициент износа влечет удорожение продукции. Если автомобиль постоянно находится в движении, то покупка дорогих колес с повышенной износа устойчивости будет оправдана. Автовладельцам необходимо взять на вооружение знания об износоустойчивости. При покупке покрышек вам будет легко рассчитать время эксплуатации, опираясь на коэффициент износа. Хотелось бы добавить, что шина с повышенной износостойкостью не обязательно прослужит та же половину заявленного ресурса. На износ могут повлиять различные факторы, такие как дорожные условия, стиль вождения, нагрузка, скоростной режим и даже хранение колес. Ну и в конце видео хочу поблагодарить за внимание и просто подписаться на канал, нажать на колокольчик и поделиться.